Всем доброго утра. Сейчас с вами у нас раннее утро, половина шестого. И я продолжаю наверстать упущенное, поскольку некоторое время не могла снимать, и сейчас накопилось определенное количество работ, которые я должна вам подарить. Сахарный диабет. Это очень тяжелое забол заболевание, если запустить, то очень непросто приходится человеку, который болеет. И одного инсулина, который нужно колоть себе всю жизнь, бывает недостаточно для того, чтобы спасать себя. Иногда сахарный диабет может закончиться комой. Иногда может закончиться лишением конечностей. Впрочем, вопреки общепринятому мнению, что люди больные с сахарным диабетом обязательно должны быть больших размеров, грузные, полные, это не совсем так. Очень большой процент больных с сахарным диабетом, наоборот, очень худые, не набирают вес. Хотя аппетит у них зверский. Вообще изначально, что такое сахарный диабет? Это очень древняя болезнь. Сахарный диабет первый раз выявили еще до нашей эры. Диабетус. Мелитус. В переводе с латинского. Это группа эндокринных заболеваний. Причины различные. Но... Основная причина считается нехватка естественного инсулина в организме, заболевание поджелудочной. Иногда человек, не подверженный болезни сахарный диабет, может заболеть, если он долгие годы просто губит свою поджелудочную систему, собственно говоря. Иногда к сахарному диабету может привести э, снижение иммунитета. И начинается абсолютное, абсолютное нарушение всех э, сфер деятельности организма. Если нет гормона инсулина, Развивается гипергликемия, то есть глюкоза в крови увеличивается, сахар в крови увеличивается для того, чтобы справиться с этим, с этой нехваткой. Но так уж получается, что организм потом не может остановиться, он вырабатывает эту глюкозу чрезмерно. Ну, если уж грубо сказать, кровь человека становится просто сладким нарушается обмен веществ углеводные обмен веществ жировой белковый минеральный водно-солевой и естественно человек начинает постепенно постепенно скажем так все более запускать внутрь себя этот разрушительный процесс и в итоге начинаются определенные симптомы, которые, ну, скажем так, бесследно не исчезают, не заметить их нельзя. Это усиленное выделение мочи, то есть обезвоживание организма. Это происходит из-за того, что в ней в крови растворяется глюкоза, и начинается мочи спускания обильные. Иногда может и в ночное время человек взрослый начинать страдать инурезом, что очень неприятно, тем более если он, например, в гостях находится. Неутолимая жажда, именно, во-первых, потому что уходит из организма жидкость, и, во-вторых, вода пытается вытолкать сахар, то есть глюкозу из крови, и постоянно человек пьет. Такие люди, для таких людей очень тяжело участвовать в конференции. Например, люди известные, общественные, если им нужно продержаться на публике, там, скажем, час-два, они очень сильно страдают. Некоторые просят принести минералку, воду поставить рядом, если есть возможность. А вообще избегают, начинают избегать такие шумные компании и прочее, потому как у них нет возможности пить, и им становится плохо. Обезвоживается организм, может, голова кружится, может, обмороком закончиться Далее, полигофия называется. Неутолимый голод постоянно, зверский голод. Постоянно хочется что-нибудь есть, и часто хочется сладкого, что, в принципе, запрещено. Потому что именно для таких людей придумали сахарозаменители. Но даже фрукты, чрезмерно сладкие фрукты, этим людям противопоказаны. Потому что сахароза фруктов тоже может провоцировать скачок резкий. Человеку может стать плохо. Первый тип, то есть изначально или первый тип, иногда удается на первом этапе остановить, то есть заглушить эту болезнь и держать в норме. Это первый тип сахара, сахара в крови когда человек худой, чрезмерно худой, постоянно ест, вот это наблюдение за собой или за близкими людьми, постоянно ест, очень много ест, но худой. Абсолютно нигде не прибавляется. Потому как обмен веществ ненормальный в организме, и все, то есть все эти... Пищевые ингредиенты, они не доходят до цели. Второй тип – это когда, наоборот, человек начинает полнеть, чрезмерно полнить, прям становится грузный. Человек очень худой, очень стройный, может превратиться просто в огромную гору жира, и этот процесс не может остановить. Начинается, естественно, одышка и связанная с этим болезни, Зуд кожи, воспаление слизистых. Сухость во рту, общая слабость, ощущение полета постоянного. Они страдают, диабетчики очень страдают, потому что у них постоянное ощущение невесомости. Им очень тяжело, невзирая на их вес. Головные боли. Нарушение зрения, понижается зрение, резко падает. Ацетон, запах ацетона от человека начинает идти, вот запах ацетона, печень начинает сжигать. Либо э, вообще от, э, от человека разить просто запахом ацетона. Потому что сжигаются жировые запасы очень быстро, невзирая на то, что человек большого да, веса. И не справляется печень, и печень начинает сам себя сжигать. В общем, это та болезнь, которая... Требует постоянного лечения. Очень редкий случай, чтобы организм справился с сахаром и человек вылечился. Как правило, это нужно контролировать, всю жизнь пить лекарства. То есть постоянный контроль, постоянное подавление этой болезни. Иначе, иначе это может привести к ампутированию конечностей. Это язвы на коже, это очень тяжелые заболевания, дорогие друзья. Поэтому, во-первых, это эндокринная система, неправильная работа щитовидки тоже может привести к сахару. Во-вторых, это наследственность. Если у вас есть наследственные, кто-то в семье диабетчик, вы должны быть очень осторожны, проверяться. Это даже не любовь к сахару. Некоторые думают, что это вот именно... Любовь к сахару приводит к сахарному диабету. Нет, это человек может очень э, быть сладкоежкой всю жизнь, и абсолютно никакой диабет его не коснется. Это не справление, то есть не справляется, извиняюсь, э, ваш, ваш организм поджелудочный, как правило, и начинает вырабатывать инсулин в большом количестве, чтобы справиться, чтобы суметь э, обмен веществ урегулировать и так далее. Поэтому вот эти все Макдональдсы. Эти все э, быстрая еда, как он там называется, уже забыла. Ну, все что пришло из Запада, там же ничего нормального оттуда не приходит, да. Все эти жареные барбекю и прочее, прочее, постарайтесь уменьшить, а лучше вообще убрать. Уличную еду вообще убрать, если вы склонны к этому, или вы чувствуете, что... У вас организм как-то не очень работает, уберите это все, потому что это все рано или поздно может привести к сахару, не справляется поджелудочный с этой тяжелой едой, с этой нездоровой пищей, и в итоге начинает вырабатывать большое количество инсулина. Вот если у вас приступы начинаются поджелудочные, если у вас желудком начались проблемы, все. Останавливайтесь. Начните себя лечить. Естественно, обращайтесь к врачу. Как правило, воспаление поджелудочное, сильное воспаление. Есть препарат, искусственные гормоны, акреатит, насколько я помню. Вот акреатит, тюспаталин, париет помогают. Далее... То есть э, препараты, которые помогают перевариваться. То есть вылечили себя, привели себя в норму, все, следите за поджелудочной. Как правило, нарушение поджелудочной в итоге приводит к сахару. Как правило, чаще всего. Почему я говорю, я просто... Да, Крион, Париет, Дюспатолин и Акреатит. Вот эти вот препараты, как правило, вот, лечат поджелудочные, потому что более адские. Могут несколько лет все нормально, а потом схватит и все. У меня просто вся семья врачи. <с> я сама одно время изучала медицину и всерьез задумывалась стать врачом, но э, несколько профессий меня влекли. Э, то есть я увлекалась рисованием, художеством и э, вот врачебной деятельностью, и историей все таки история пересилила. Речь не об этом. Лучше остановить себя, чем потом лечить сахарный диабет. И основной источник – вот это вот. Вот это вот нездоровая, быстрая пища, которая со временем организм не справляется, начинает постепенно вырабатывать больше и больше инсулина чтобы справиться и улучшить обмен веществ. А потом уже просто контроль теряет. И все, И остановить невозможно. Я хочу подарить вам ритуал. Сильный ритуал, который может вам помочь либо остановить процесс сахара в крови, то есть оздоровить организм, либо убрать. Если он изначально, то есть начальная стадия. Если еще пока не запущенная форма, то возможно остановить. А через некоторое время можно и убрать, Если вы будете, естественно, прилагать усилия и делать, и не лениться. Итак, силой огня. Первый этап. 13 дней к ряду, э, ночей, извиняюсь, не пропуская ни одной ночи. Пропустили, начните заново. Зажигайте три восковые свечи и читайте столько раз, пока от свечения останется маленький огарок. Остался этот огарок свечи нужно в темное время суток. Луна здесь не имеет значения, день тоже. Садитесь, смотрите на огонь и читайте столько раз, пока не дочитайте. То есть, да, такое место, где, ну, пока свеча практически не догорит. Потом потушите гасителем или пальцем, не, не задувать. Собирайте эти огарки в отдельный пакет. Следующие, следующую ночь точно так же. Три свечи восковые значит поставили, зажгли, прочитали. Столько раз, пока не дойдет до этого огарка. Потушили, тот же пакет. И вот так 13 ночей собирайте все огарки свечей. В 14 ночь берете абсолютно белые полотенца. Абсолютно белые полотенца. И читайте 40 раз, протираясь этим полотенцем лицо, руки, ноги. Садитесь в чем-нибудь коротком, чтобы... Полотенце вытирала не сверх одежды, а именно тело. Вот 40 раз прочитали, вытерлись этим полотенцем. Прочитали, опять же, перед огарками, ой, перед свечами тремя. Опять же, вот 40 раз прочитали, свечи закончились, берете эти огарки, кидайте пакет вместе с полотенцем, выносите за домом. И нужно вам закопать без пакета. То есть вот закопать полотенце с огарками свечей сверху положить 40 монет говорить откупаюсь и уйти вам станет легче если у вас изначальной стадии сахара то э, остановится но смотрите если у вас запущенная форма проводите 13 точнее 14 ночей закопали полотенца это белые э, все Через 7-8 дней снова повторяйте, снова берете полотенце, покупайте. 13 ночей читайте на огарке свечей, огарки собираете. На 14 ночь с полотенцем, протирая себя, читайте 40 раз. Выносите вместе с огарками, закапывайте, оставляйте 40 монет. Любые монеты не имеет значения, там можно разные. Закапывайте. Снова значит, говорите, откупилась, уходите. И вот так до того, пока облегчение не наступит. 5-6 раз можно за несколько месяцев сделать. Обычно, если у вас изначальная там стадия, обычно облегчение наступает сразу после первого, то есть вот этого, грубо говоря, первого курса проведения этого ритуала. Итак, смотрим на свечи. На огонь и читаем. В полголоса. Еще раз говорю: прервать нельзя. Если прервали, начните заново. Она не подействует. Опять начните с нуля. Эти огарки просто уберите и начните с нуля. Одна часть на русском языке, вторая часть ВУДУ. Все это читать до того, пока не дойдет до вот этого. А потом, после, я, естественно, скажу второй этап, что нужно делать. Я откуп тебе отдаю огонь. Воск жертвую, бери жертву огонь. Сахар в моей крови сжигай. Сахар съедай, но тело не тронь. От диабета меня освобождай. Растворяю я сахар своей крови. Пламя огня, ярый огонь, древняя сила. Раствори в крови моей сахар, но тело мое не тронь. Очисти мою кровь, верни мне силу жизни вновь. Выйди, сахар, из моей крови, без остатка. Уходи, болезнь, а если решишь ко мне вернуться? Проходи через сотни лет, через сотни врат, до меня не дойди. Уходи назад. Царицей луной заклинаю, ярым огнем силой вселенской сахар в крови растворяю. Болезнь навек убираю, красную кровь очищаю, тело спасаю, себя исцеляю. Заклято. И второй буду. Моту ква, са, сада, вамиунгу, кучукуа, сукари, я дом даму, сукари, я даму иенде, миунгу, кучукуа, сукари.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 Ярым огнем, силой вселенской, сахар в крови растворяю, полезен навеки убираю, красную кровь очищаю, тело спасаю, себя исцеляю, заклято. Прочитали и снова вторую часть Вуду Мото саада, вамиунгу, кучукуа, сукари я Адаму, Сукари я Адаму Иенде, Миунгу кучукуа, сукари, кадами на ивегивьо. Вот это вы прочитали до того, как доходит да, таких маленьких огарков. Uh, то есть потушили. Еще раз, гасителем или пальцем. Тринадцать ночей к ряду. Прервать нельзя. Четырнадцатая ночь. Берете абсолютно новые полотенца. Uh, если когда купите, лучше не торговаться. Или платите карты, или ровно ту сумму. В общем, не берете uh, сдачи. Берете это полотенце, садитесь, можете в нижнем белье или в открытом чем-нибудь, чтобы протирать руки, ноги, лицо, шею, в общем, все тело. Вот трете и читайте 40 раз при трех свечах э, восковых. Те огарки нужно собирать, 13 ночей. Читайте. Как воск тает от огня жгучего. Так сахарный диабет отступает от заговора могучего. Ярое пламя свечи, слова мои до духов донеси. Чтобы не дуг от тела моего ушел, В, зем в земле сы сырой приют нашел. Сахар в крови моей растворись от моего слова могучего. Силы магии придут в движении, И кровь от сахара очистят. Истинно, заклято. Еще раз читаю. Как воск тает от огня жгучего, Так сахарный диабет отступает От заговора могучего. Ярое пламя свечи, Слова мои до да духов донеси, Чтобы не дух из тела моего ушел, В земле сырой приют нашел. Сахар в крови моей растворись От моего слова могучего. Силы магии придут в движение, И кровь от сахара очистят, Истина заклята. Прочитали сорок раз? В тот же вечер, то есть ту же ночь. Ну, смотря когда вы читаете. Читать нужно в сумерки. Вы носите вместе с огарками свечей и полотенца. Нужно закопать, оставить 40 монет, сказать слова «откупаюсь» и уходить молча. То есть не оглядывайся, извиняюсь. Так вот, если у вас есть начальная стадия, одного раза достаточно, то есть одного вот этих 14 ночей, чтобы остановилась и постепенно ушло на убыль, если у вас запущенная форма, нужно будет делать часто, пока не наступит облегчение. Вообще, я рекомендую три раза. Вот сделать перерыв 7-8 дней. Потом снова. Ради себя стоит постараться. Это очень зловещая болезнь. И если есть хоть один шанс хотя бы остановить и улучшить работу организма, то думаю, что этот шанс нужно использовать. Но если вы убедились уже не в первый, не второй раз, насколько действенны мои работы, то я считаю, что ради своего здоровья стоит постараться, не болеть. Всем удачи!